Книга Свет вечерний и радость негромкая Проливаются в душу мою А вблизи колоколинка звонкая А вдали пароходы поют Уважаю плывущего беренга По нездешним морям и мечтам Я и сам отрывался от берега чтобы вернуться к родным берегам Я и сам По утрам с пионерскою зорькою Наш призыв поднимался и креп. Жизнь казалась незыплемостойкою, Как шестнадцать копеечек хлеб. И к нам ручки грядущие, Но обнявши детей и жену, За кордон в гарнизоны поющие Улетали в чужую страну. За кордон! Улетали в чужую страну. Здесь и почта, и свет с перебоями, И девчонок большой дефицит. Полога находила героями, Они увели на героев лимит. Не скупил на красные звезды нам на, на безмерные звезды страна вместо нас по домам нашим разданы краснозвездные те ордена вместо нас по домам нашим род По небу, ломкими, возвращаются души домой. Я спою песню чужую моего друга книжки Михайлова. Он моей песни поет, чего бы не спеть. Это танки в Афганистане.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 Рай. Сколько обелисков из Паши на дорогах этой земли, Скольких-скольких мальчиков наши под броней не уберегли. Вверху глянь, а хочешь с изнанки, Все чисты, их долг освещен, Но нельзя кататься на танках, Танком здесь проезд запрещен, Но нельзя кататься на танках, Танком здесь проезд запрещен. Не видно ни по чьей-то опложке, Копан знак как будто наверх. Не для этой только дорожки, Для дорог стоит он для всех.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 Сокращаем. Завтра все, а сегодня война. Завтра с родиной мы и с родными, а сегодня сегодня прости старина, если пуля все это отнимет. Отоспаться, а сегодня с войной один на один И сегодня обочинам рваться, а сегодня с войной один на один И сегодня обочинам рваться, с завтрака оператор родной Нас пропустит бесплатно в сортиры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 Поток разменяется сам, но кое-кого разменяю, как сегодня все просто у нас, и порою разжил, то счастливы, и на небо глядим, словно в первый свой раз. Это завтра звучать без разрыва. Завтра ты, как моряк с корабля, после шторма.